такое? Ух, ничего себе, вот это дела Значит, не знаю, чем себя занять, друзья Поискал я, значит, тут пошарился немножечко И нашел интересный экшончик, друзья, да То есть завезли новый экшончик недавно у нас тут, да То есть под названием Control Давайте, ребятушки, начнем новую игру Посмотрим, что это за Control такой, черт побери Новая игра, весь ваш предыдущий прогресс будет перезаписан. Да, я немножко уже поиграл, ребятки, да, то есть для ознакомления, но мы все равно начинаем совершенно новую игру, подтверждаем. Игрушечку скажу, что уже на русском языке, ну как сказать на русском языке, перевод здесь, естественно, английский, а субтитры есть русские, поэтому все будет, ребятки, понятно и мы будем прекрасно представлять, для чего мы делаем те или иные действия, да, так как будем читать, да, периодически, что нам пишет и что вообще игра от нас а, требует. Ну что ж, ребятки, в эфире Control. Начинаем совершенно новый взгляд и новое, так сказать, прохождение этой, этого замечательного экшончика. Я надеюсь, он нас не разочарует. Погнали! Это будет несколько необычно. Джесси нас зовут. Ну и что же? Джесси, да? Мы играем за женщину. Я помню. Ты позвала меня, и вот я здесь, so говорит нам. Джесси. Так-так. Что тут нам показывают? Что-то, какая-то тьма сгущается. I know, I я не я знаю, что иногда не успел прочитать. Ну ладно, I'm ребят. Я всегда рад рада тебя слышать. People. Кого? There... Просто я снова начинаю надеяться. Сколько раз надежды разбивались не сосчитать. Джесси, ты слишком много болтаешь. Ну, как типичная женщина. А мы как будто живем в комнате, где на стене висит плакат. И что же? Какую-то нам лабораторию показывают. Мы пялимся на это и думаем, что весь мир это и есть комната и плакат. Говорит нам Джесси. Так... Постер. Какие-то фотографии. На плакате что-то симпатичное. Пейзаж. Или может известный артист. Like Совсем как в фильме про тюрьму. Oh, как же он назывался? Хрен его уже вспомнишь. Какой-то мужичок, мужичок тут появился. Джесси картинку. Каждый for из нас видит по-своему. Картинка, be Картинка, be Картинка может быть разной, но все мы к ней прикованы. Так, так, так. так Какие-то странные события происходят. Какие-то обрывки. Но это не всегда правда, это лишь ширма, скрывающая правду. Что это за мужичек? Они врут нам. Мы все сами... С... Мы врём сами себе. Комната — это не весь мир. Наш мир намного больше и удивительнее. Женщина, ты что-то слишком много заливаешь вообще про все вот это вот. Давай-ка уже ближе к делу. Плакатности лишь скрывает проход, ведущий в реальный мир. Ну и дальше-то что? В комнате мы в безопасности, ну... Но иногда ничего, нечто выползает из-за плаката. О, вот это уже ближе к делу. Нечто. Это уже интереснее, да. Вот, собственно, девчушечка, за которым будем играть. А тот, кто остановился этому свидетелем, потрясение, потрясение пытается забыть об этом всем. Да, вот, собственно, мы, да, то есть похоже на какую-то известную голливудскую актрису, наверное, да, скорее всего. Вот, ну и мы начинаем, да. Что дальше? Я не знаю, Джесси, это надо у тебя спросить, что дальше. Я для этого, собственно, сюда и пришел сделать обзорчик на эту замечательную игру под названием Control, и давайте уже, ребятки, начнем. Так, в САД нам, нам говорят, что можно перемещаться, да. Давайте побегаем немножечко, вот так вот надо, можно бегать, да. Здесь в этой игре, а, что нас на улицу, -то обратно уже не выпустят, да. Я бы, наверное, на улицу лучше пошел погулял бы, да. Там как-то поинтереснее. Зачем мы сюда пришли? Ну, да, ладно, пойдем, ребятки выяснять, на кой черт же нас сюда занесло. Что-то вот тут подсказочка какая-то, да, давайте подойдем и посмотрим, что здесь такое. Так, нажмем на F, Какие-то документы мы взяли на напоминание о запрещенных каких-то делах, да, давайте глянем на букву J, мы можем посмотреть все эти вещи, снаряжение, активы, да, то есть вот сюда зайдя, или вот сюда ли зайдя, или куда вообще можно зайти и посмотреть, ну ладно, коллекционный предмет, я так понимаю, это вот это мы сейчас взяли, да, коллекционный предмет какой-то, ну да, ладненько, какие-то новые записи, да, то есть федеральное бюро контроль, напоминания и так далее. Ребятки, это все можно будет почитать, совсем можно будет ознакомиться, а у нас, ребятки, обзор на эту Замечательную игру под названием Control этот экшончик ждет нас. Да, посмотрим, что он нам может предоставить. Так, зайдя сюда, мы смотрим. Это печать, я видел давным-давно Так, какая-то комнатка, так, там что-то тоже на шкафчике есть Короче, забира... занимаемся собирательством Собираем всякую корреспонденцию Да, то есть на ку, cool, что ли, или на джи Открыть, мне предлагают То есть вот тут у нас, ребятки, все наши документы Которые мы только что взяли, да, всякие отчеты Там записи и всякая прочая лабута, То есть которую можно будет посмотреть Потом как-нибудь на досуге Ну а мы, ребятки, с вами здесь для того, чтобы Посмотреть, что это за игрушечка такая Да, то есть используйте shift во время бега Окей, бро, я понял тебя, Значит, так и будем делать. А, нам предлагают зайти сюда. Это оттуда мы пришли, я так понимаю. Да, сейчас будем круг... по круговой лестнице бегать. Бежать будем вверх. Так, что-то я в туалет пришел. Не, мне же точно не сюда, наверное. Давайте-ка пойдем дальше. У нас миссии гораздо глобальнее, чем бегать просто по туалетам Джесси, говорит. А федеральные какие-то дела. Я искал их сколько лет, а они за все это время скрывались прямо на виду. Так, давайте пройдем вместе с Джесси и посмотрим, что же здесь скрывалось и что же лежит прямо на виду-то. Я так и не понял поэтому пришли? О, динамические предметы. Предмет динамический, друзья, кстати, да, все падает, все у нас, я так понимаю, разваливается в разные стороны. Куда же мы пришли? Что это за комната такая? Здесь, здесь определенно есть что, то, с чем можно ознакомиться. Вот они, документики, я их ищу давным-давно уже, посмотрим. Корреспонденция, да, то есть система безопасности, открытки, коллекционные предметы. Так, система безопасности, Федеральное бюро, контроля, внимание всем, заштриховано, безопасно, какая-то дрянь, короче, непонятная, ничего не непонятно. Давайте, ребятки, идем дальше. А, нас интересует прохождение этой замечательной игры. Так, а, нам нужно туда попасть, я вижу, да, мне фонарик какой-нибудь, или тут без фонарика. Опять корреспонденция, наверное, об отчеты Х4, да, то есть какие-то качеты собираем, шматчеты, да, вот это вот у нас, значит... А... Оно так и есть, напоминаю, счет. Здравствуйте, как всем уже известно, насчет R4 следует ждать до конца недели. Ладненько. Это вся бумажная волокита, нам ни к чему. Нам нужно посмотреть, ребятушки, на геймплей. Так, так, здесь тут кто-нибудь есть? Нет вообще? Что в этой комнатке? В каждой комнатке есть что-нибудь важное интересное, как мы уже заметили, да? Что, кто-то там болтает? Кто это болтает? Чего-чего? Чего ты там, мужик, болтаешь себе? побормочешь под нос? Ну-ка иди сюда. Ах, вот и ты. У меня есть для тебя работа. Ахти. Это Ахти, друзья. Знакомьтесь, помощница уборщика. Но сначала интервью. Иди вон туда, к лифту. Чего ты мне указываешься? Спасибо. Лифт вон туда. Понятно. Очень хорошо. Я Ахти, уборщик. Ты будешь работать на меня. Скажи, что я тебя послал. А если они не помогут тебе, не Йохан, он Хельтвин. Что-то ты как бредишь, по-моему. Теперь работать для топора, отнеси это, са, это за сауну, камал, Камалута. Чё-то он болтает лишнего, да? Я достаточно прорабатывал одинокие ночные смены, чтобы понять, какими странностями уборщица актив в моей стороне в этой, в этой истории. А с прибытием встречи что... лучше, чем кто-то незнакомый, да, то есть отличника. я понял тебя. Давай уже со шваброй работай получше и поэффективнее, вот тут вот грязь в углу оставил. Убери-ка вот здесь вот получше, что то тут оставлял то на самом деле? Я знаю, о чем ты думаешь. Если так, ладненько. Я, в общем, вкратце все понял. Да, нам нужно идти вот туда. И надо нам, собственно, достичь своей цели. О, какая светлая комната. Хорошо. Мы, по-моему, оттуда пришли. Мы вокруг-да-около, друзья, бегаем. Я здесь уже был. Ага, мне в лифт. По-любому. Мне, ребятки, в лифт. Погнали. Покатаемся на лифте. Камера и плакат. Ты уже запарила женщина бредить. Мне было 11, когда я впервые заглянула за плакат на стене. Мне сказали, что я все придумала. И с тех пор я все время пытаюсь его снять. Что за плакат? О чем она вообще, друзья? Кто-нибудь знает вообще, о чем она, эта женщина? Ну что ж, ребятушки, у нас, у нас в эфире игра Control, да, то есть, пожалуйста, ставьте лайкосики, да, то есть, пишите, пожалуйста, свои комментарии, да, под данным видео, э, нравится она вам или нет. Может быть, уже кому-то успела, понравилось. то есть, а мы продолжаем в нее играть. Глянем, что у нас здесь за заставочка такая. Какие-то титры, какие-то буковки, какие-то непонятные образы. Графика, между прочим, хочу отметить этот момент, вроде на более нормальном высоком таком уровне, да, то есть я думаю, что на моем компе она не на максималках стоит, потому что комп у меня очень древний, а потому, ребятки, даже вот на моем компе выглядит, выглядит вроде бодрячком, но и чувствуется прям как проседают FPS у меня, да, то есть на этой игрульчике. но да ладненько, как говорится, как сможем, так сможем. Control, друзья, продолжаем, то есть. с прибытием в старейший дом продвигаться надо вглубь бюро. Знаешь, о ком все время думаю? О моем братике Дилане, то есть у нее есть братик, я так понимаю, замечательно. Прошло 17 лет с тех пор, как бюро за забрало его, ага, бюро во всем виновата, да? На работу, наверное, устроился парень, просто к успеху пошел. Так, ладненько, давайте, ребятки, осмотримся, что у нас здесь ожидает. Опять портрет этого дядьки, да, то есть в очках. Мы его видели в начале, то есть на входе Так, здесь какие-то у нас интересные картины Да, с живой природой дикой, на лошадках тут катается какая то у нас, какое дерево интересное растет, да То есть тут опять лошадки, только с другого ракурса, я так понимаю, да Ну а мы движемся дальше Нас интересуют, ребят очень важные моменты То есть документы и прочая всякая книжная лабуда Так, что здесь такое у нас находится? Давайте глянем а, Это у нас не работает дверь, то есть залочено Дальше что здесь? Здесь в темной комнате что у нас прячется? Подсветите, ни хрена не видно, или фонарик дайте хоть какой-нибудь подсказочку дайте, как фонарик-то использовать, нет? Не дают, не дают подсказочку, видимо, без фонарик, говорит, обойдешься ты, братишка, ты что, ни разу не играл, что ли, в экшончике что ли? Давай без фонарика уже езжай. Ладненько, пройдемте дальше, пройдемте, ребятки. Так, что у нас здесь опять? Тренч? Что такое было? Найти источник шума в офисе директора. Так, давайте-ка поищем, что здесь было такое, я слышал шум. Я слышал его, где, кто, где здесь, кто? Что такое? Оу, ничего себе, вот это дела. Это определенно кто-то здесь был сейчас. Прям вот сейчас кто-то был. Орудие убийства, серьезно? Нет, нет, нет, я сначала пошарюсь в комнате. Что ты, девчоночка, я тебя не буду под... подставлять под это все дело. Ты что? Я не буду никакое оружие брать. Давайте посмотрим, с чем можно здесь повзаимодействовать. Какие же предметы можно взять? А черт возьми, только этот пистолет можно взять Но ты же меня просила, чтобы я не брал его тобой а, Ну ладно, я не удержусь Нет, не удержался Взял пистолет, все таки я тобой, потому что больше нечем было взаимодействовать Ну и что ж, ты меня смотришь бесстыжими Своими глазами Да, давай Дальше что у нас будет? Мы вещаем изнутри пирамиды Другое, совет Какие-то советы пошли, только директор может пользоваться предметом Ну и пистолет-меч специально Не заполнено так, и кто представил пистолет к моему виску? Интересно бы узнать, Это я чё, сам, что ли, сердцу? Ты, женщина, совсем с дуба рухнула, что предмет силы могут быть причины или следствием АМС, альтернативных мировых событий, что, да-да-да, вторжение в нашу реальность болтают какие-то ученые. Табельное оружие прекрасный образец предмета силы, ставшего неотъемлемой частью бюро. Угу, да ты что, говоришь, что не старк? Ты что, совсем что ли с дуба рухнул уже? Ставший меня он часть бюро и ключевым компонентом в программе по отбору идеального кандидата. Тони Старк, ты сегодня слишком многое я смотрю, разговариваешь. Надо тебе надо это бы поправить, что это он там показывал. Что за кубик был такой. Табельное оружие и жить, и умереть. Это ваш ритуал испытания. Так, что-то эта игра темнит, ребят, со мной, но давайте-ка посмотрим, что нас ждет дальше. Используй табельное оружие для завершения испытаний в астральном измерении. Черт побери, куда нас забросило, друзья? Че это такое со мной происходит? Да, то есть то я в реальном мире, то я в виртуальном, блин. Черт возьми, я же и так есть в виртуальном мире. Так, ладненько, отвлеклись немножко от темы, идем От главной темы, не надо отвлекаться, друзья У нас игрушечка под названием Control, давайте-ка исследуем Что нам здесь предлагают? Совет э, Все из ничего перечисленного А что нам надо сделать? Давайте идем, ребятки Прямо просто по, по этой дорожечке ля ля ля, -ля там кто-то мне болтает В советах, да, то есть тут надо разбежаться, наверное Чтобы перепрыгнуть, прыжок, да, это я понял Не надо мне подсказывать лишний раз Я что, в экшен, что ли, не играл ни разу Я знаю, что здесь надо делать, все примерно обучалки В любом экшенчике, они одинаковые Так, что здесь? О, а кто это такой? АВР рукопашная атака. Ты кто такой? Погорелец какой-то? Откуда ты взялся вообще, а? если так тебе в зубе? Нормально, да? Испытал? А, на себе а, всю, а, так сказать, мою мощь. Нифига себе, как у нас девчонка-то умеет. Смотрите-ка, ух ты. Вокруг все рушит аж, смотрите-ка. Ни хрена себе, женщина. Вот это у тебя удар. Так. А дальше-то что? О, а я не заметил. Нам, ребят, надо наверх. Это что, пистолетик, да? Давайте возьмем пистолетик. Управление оружием дома. Нельзя давать ей пистолет, ребята, нельзя давать. Кто ей доверил пистолет? Зачем тебе дали пистолет? Дев девочка, женщина ты наша, зачем тебе пистолет? Вообще, скажи мне, пожалуйста. Зачем пистолет? Тебе детей надо дрожать идти? Зачем тебе пистолет? Скажи мне, пожалуйста, куда ты собралась снима Ну да ладно. Так, что у нас здесь происходит дальше? О, какие-то мутанты там на другом берегу. Так, а если я упаду, можно упасть? Не, мы, ребятки, не будем падать. Так, что там такое? Что тут устроили? А ну вы выкладывайте оружие на землю, руки в пол, морды в пол, быстро! Ну, ты что, не понял, что меня, а? Чувачок, как так-то, а? Вы что-то пульсируете? Мне что, стрелять, что ли, по вам? Да, мне предлагают пострелять по ним, один готов, второй... Блин, что-то как-то я медленно с ними расправляюсь, надо бы, надо бы ускориться. Так, перезарядочка, автоматическая перезарядочка у нас. Так, смотрите, как у нас пульсирует наш пистолетик, да? Оп! Все, расчленил я их пополам просто пополам, по частям. Пока таблина оружия используется, боеприпасы восстанавливаются автоматически. Вы слышали, да, это автоматический боеприпасы пополняются, друзья. Нам не надо покупать припасы к этому пистолетику, понимаете, да? То есть это супер-пупер оружие, которое у нас просто-напросто а, превосходит все аналоги, да, то есть а, в реальном мире. Ну да ладно, ребят, продолжаем. Это все болтология. Так, что нам здесь предлагают? Нам предлагают разобраться еще с несколькими, с несколькими нехорошими пацанами. Да, давайте с ними разберемся уже. так так так так так так так, -так, -так. Один есть, готово, подождите, я на перезарядке Стойте, стойте пока, По подождите, на перезарядочке Так, голова, голову в голову желательно стрелять, так, отлично Блин, не добил что ли? Надо было добить, так, что такое? Откуда взялись? Они пульсируют, видите как, да? Тихо, ой, тихо, тихо Я же могу с руки еще навалить Я могу с руки, я могу Я могу и не только такое Сделать, понимаешь, чувачок Так, ладно, разобрались, да, вот эти вот штуки Восстанавливают хп, ох ты кто это был? Оп, а что он на уворачивается? Как, как, как, как, как обычно в экшончиках бывает это. Оп, оп, оп. Что-то странно как-то напрыгает. А где перекатики? Влево-вправо. Ой, ой, ой. Здорово. А если я? Не только ведь вы умеете с пушек-то палить, а? А если я попалю? Где ты? Где он? Куда он делся? Он куда спрятался, наверное, да? Вот он, вот вот, вот вот он, вот гад такой. Ах ты супостат такой, вот тебе, получай. Получай на плюшки, на ватрушки. Так, идем дальше, Друзья. Мне открывается новый портал, новое измерение Роди со всеми здесь мы разобрались При уроне враги сбрасывают элементы здоровья Собирайте такие элементы для восстановления здоровья Это вот эти, ребятки, точечки, которые у нас лежат на земле Ну-ка, что будет, если... Нет, а текстура, что у нас тут не портится? Я же все-таки из пистолета стреляю, черт возьми Ага, а дырка где? А дырок почему нету? Почему нет дырок, черт возьми? Я-то думал, блин, игра на самом деле крутая А этот... Ребятки, что нам подсунули? Даже дырок в стенах не остается Ну да ладно, идем дальше вы, мы владеем оружием вами Совет назначает вас Поздравляем, директор Что-то кто-то сам с собой болтает О, опять этот мужичок в очках Так, что он нам скажет? Что-то приближается Кто такой? Тренч, угроза Нападение И... Директор должен Что должен директор? Спасти бюро вы слышали это? Ну да, я, я не только слышал, я еще и видел женщину. Это тот мертвец, когда пирамида заговорила со мной. Пирамида? Какая еще пирамида женщина? Что вообще здесь происходит, а? Что за пистолет? Пистолет живой. Ну да, я вижу, он дергается немножечко, да, поэтому можно считать его живым. Логично, черт возьми, рад, что пришла сюда. Отлично, ты за пистолетом сюда что пришла, женщина? Пистолет тебе понравился, да? Похож наружу все немного улеглось. Так, спрячь пистолет, женщина куда-нибудь в штаны засунивает, чтобы не видно было. Ты что, как бунтарка-то какая-то, а? Я не понимаю вообще. Ну ладно. Офис директора, переключить карту. О, у нас появилась карта. Мы находимся сейчас в офисе, да, то есть нам нужно выбираться вместо под вопросиками. Да, желтеньким выделены. Это, скорее всего, наша ближайшая ключевая цель, если я все правильно понимаю. Так, события с прибытием в дом. Продвигаться вглубь бюро. Ну, мы, в принципе, это сделали, нам сейчас надо идти на вопросики. Так, нам что-то тут можно что-нибудь еще сделать? Нет в этом кабинете, кроме как... Вот с этим турпешником мы здесь рядышком попребывали уже, да. Ну, да, ладненько, пойдемте, ребят, пора выходить отсюда. Нас ждут великие дела. Опа! Это что это за помещение? Я же вроде это не отсюда пришел. Че это мне подсунули -то? Ой, что это? Что это в натуре такое, а? Что за воспоминания такие? Это нельзя упустить. Так, так, так. Что за кинематографические? Пошли картинки такие, я не понимаю. Это нельзя упустить тебя колбасит похоже женщина очень сильно что с тобой it. тебе удалось его остановить you... Ты? Oh, спасибо was... что yeah. ты остановила женщина чудовище что-то с нами было а это что за монстры о они только что висели и теперь они встали о приветики приветики я уже где-то с вами стрелялся раньше Оп. почему я не перекатываюсь нормально А? ну что здорово вы откуда вообще-таки нарисовались я не понимаю Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А если я выбегу сейчас на тебя? Оп! Опа! Видал, как я умею, а? Че, не ждал такого, да? Поворота. Вот это поворот, классно, да? Классно, да. Еще хочешь? А ты там? А ты там что стреляешь? А ты там что расстрелялся-то, Я же неуловимый, черт побери. Да получай-то себе на сигареты или на что там тебе надо. Так, перезарядка происходит автоматически. Пока происходит перезарядочка, мы значит бегаем вот так вот. Че, здоровенько! Опа! Привет! Это мое рукопожатие. Че думал, по-другому что будет? Вы кто такие? Вы том. Мутанты, зомби или кто такие вообще? Я не понимаю. Так, давайте посмотрим, что-то с людьми с этими не то, друзья, да? В них дырок не остается. Они просто-напросто вот как-то так вот исчезают, да? То есть, как будто какие-то воспоминания. То есть, мы боремся с воспоминаниями или что? Как всегда, сами себе напридумывали и сами с этим боремся. Ну, ладно, ну, ладненько, пройдемте, ребятки. Пройдемте, пожалуйста, в помещение под названием... Э, Clearance Level 01, ребятки. Так, нам туда, я так понимаю, да? Нам туда, если я ничего не путаю, э, скорее всего. А может быть и вот сюда. Но тут точно никого нет. Ладно, пройдем, ребят, сюда и посмотрим, что нас там ждет. Нельзя. Нет, а я думал, да, ага, вот эта дверь неспроста просто открылась. Где, кстати говоря, мой фонарик, черт возьми, я в темных помещениях плохо вижу. Какие-то бумажки подбираем, да, то есть а, напоминание об одобренной терминологии какой-то. Здесь что такое шумит? Что шумит-то? Что за сигнализация? Надо это все дело вырубить. Надо вырубить. Почему шумит-то? Дайте я это все дело вырублю. Так, ладно, пойдем дальше. Нельзя здесь ничего вырубить, пока меня не вырубили. Идем дальше, смотрим, что у нас здесь есть. Где опять, наверное, мужики сейчас какие-то налетят. Так, телефон прямо что? Ой, что это за странный свет? Засекреченная линия. Пойдем, пройдем, посмотрим, что там за засекреченная линия это такая. Так. И опять эти монстры, да, типа? Сейчас мы всех их постреляем. Ой! Кто-то сбоку, по-моему, да? Ой-ой-ой. Как же вас много-то. Откуда вы так вз... беретесь-то вообще внезапно? Давайте перезарядим, что ли. Я на перезарядке, друзья. Подождите. О, я могу перелазить. Сейчас, ребят, я на перезарядочке. Сейчас перезаряжусь, и мы пора продолжим с вами общаться. Есть кто-нибудь здесь, нет? Выходи давай. Ой, что-то плохие хедшоты у меня сегодня идут на самом деле. Очень плохо хедшоты э, у меня входят. Точнее, от меня выходят. О, попал. Там кто-то вдалеке еще есть. Ну что же ты? Что же ты, родной? Совсем потерялся. Заблудился, наверное. Да, я, я помогу тебе найти выход. Ой, все, текаем. Сейчас перезарядочка пройдет. Подожди ты, подожди, подожди, подожди. Да, подожди ты, не торопись. Вот такие, ребятки, у нас тут мутанты. Да, то есть я не знаю, кто это такие. Вообще, откуда они появляются? Никак не могу а, определиться, да. То есть, кто это такие, откуда они вообще берутся? Но с ними воевать прикольно достаточно. Так, а ты откуда вообще вылез-то? А, блин, да что ж ты будешь делать-то, а? У меня же есть супер удар, которым надо тоже, ребятки, пользоваться, не забывать. Да. То есть, маленечко ХП мы восстановим сейчас. Вот эти штуки надо подбирать. О! Еще двое. Вам бы в голову лучше бы пострелять. Было бы прикольнее. Перезарядка. Перезаряжайся уже. Ну перезаряди же, а. Отлично. Успели, расшатали. тогда. То есть, бою ему вот против таких вот вымышленных каких-то врагов, да, наверное. А уровня сложности, ребятки, я тут никакого не выставлял Похоже, нам игра просто сама по умолчанию подбрасывает, да, какой-то уровень сложности Так, повышение здоровья Не понял я, что за повышение здоровья было Ну да ладно А вот эти чуваки почему висят, я не понимаю Надо их, наверное, сбивать отсюда или что? Ничего не происходит на самом деле, просто-напросто, я так понимаю, не активируются, когда захотят. Вот так у нас, ребятушки, тут осуществляется работа. Никто не работает в этом офисе, все под каким-то кайфом, да, находятся и вот так вот в облаках летают. Реально летают в облаках. Открываем двери и пошли дальше. Пошли из этого уже странного помещения. Так, что тут у нас за помещение такое? Так, здесь тоже эти люди висят. Какие-то странные... Так, здесь что у нас? Так, опять бумажки, это неинтересно. Это что такое? Это что за сундучок такой интересный? Так, глянем-ка. А, не, неопределенное показание, открыть файлы. Что за неопределенное показания Давайте-ка глянем. Снаряжение, ну это пистолетик, который у меня есть. Так, персональные моды, ну на самом деле я пока их не вижу. Так, повышение здоровья, это я только что взял. Урон при падении, плюс 15. Давайте-ка поставим персональный мод какой-нибудь да я так понимаю он уже сработал у нас ну да ладненько круто так а миссия с прибытием это мы сейчас только что выполняем коллекционные предметы это вот то что мы ребятки собираем можно почитать про наш пистолетик да то есть э, табельное оружие Специальная процедура не требуется. Форма предмета изменчива. Вот такой вот, ребят, пистолетик. В общем, про все можно почитать. А лор у игры какой-никакой тоже имеется. Так, ну что ж, идем дальше. Так, что мне тут предлагают? Закрыть, что ли, двери? Раз. Дверь закрывается, да. Но зачем я это делаю, друзья? Зачем? Ведь здесь больше я не вижу никакого выхода. Мне надо бы отсюда, наверное, выбираться как-то. Зря я это сделал. Надо, короче, выходить отсюда. Мне нужно продвигаться в вглубь бюро и... Пунктик вот этот желтым выделен. Мне кажется, мне надо туда. Так, есть кто-нибудь? Нет никого. Как бы мне понять, то куда мне сейчас идти? Ага, вот здесь повернуть. Значит, направо надо. Ай-яй-яй, подождите-ка, что-то я не то делаю. А здесь что у нас за дверь такая? А вот здесь, да, вот здесь все правильно. Здесь, возможно, в эту дверь. Ага. Здравствуйте. Центральный отдел. Не говорят, что здесь находится. Здесь у нас тоже все под кайфом, все летает. Опять этот шипящий звук пойму. И, ис, ис, и, их шипение проникает в каждую щель здесь. Исы твои враги. Так, что еще за иссы? Скажи мне, пожалуйста, я вообще первый раз об этом слышу. А звук, этот звук заранее прыгает в голову, словно вводящий себя мелодии, которую ты напиваешь снова и снова. Да ну, сейчас мы это посмотрим. Опа, так гораздо лучше. С музычкой-то веселее. е yeah. Веселее с музычкой-то жить по жизни. Так, идем дальше, ребятки. Что-то здесь как-то странно, да, все? Странно как-то здесь все. Странные видения кругом, да. Странные знаки. Пойдемте, сходим, что нам. Мы же любим такие места посещать. Пойдем, сходим-ка. Так, опять эти чуваки. Как же вас много, как же вы меня задолбали а! Откуда ты меня попадаешь вообще? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Так, тихо, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Оп. Оп я ударил на тебя. Так, ладно, сдувайся уже отсюда. Ты уже отсюда сдувайся, а я сейчас посмотри, посмотрю, с кем тут можно еще поболтать. Ой-ой-ой, что-то вас много тут прям налетело. Откуда вы все берете? Скажите мне, пожалуйста. Так, я на перезарядке. Я на перезарядке. Я на перезарядке был, черт возьми. Я думал, что эта игра намножко, немножко легче, друзья. А на самом деле. Ну, собственно говоря, что вы видите, то видите приходится иногда и попотеть, прежде чем пройти какой-то уровень, да, то есть просто так палить во всех подряд у вас не получится, нужно использовать обязательно систему укрытий, да, то есть скрываться, и как-то, не знаю, перемещаться Использовать shift ВОК, чтобы переместиться в безопасное место И спланировать свою следующую атаку Нам дают, видите, советы, тоже так вот В загрузочных экранах, да, то есть в момент загрузки И надо, ребятки, этим реально Пользоваться, вот такие вот страшные, странные Картинки нас тут сопровождают, да, непонятно Чего, непонятно Как они тут происходят, да? Что-то я совсем заболтался, ну давайте, ребятки, ждем И выдвигаемся, интересно, с какого же Контрольного чекпоинта нас сейчас загрузит Где мы тут были Ага, вот с этого места так, а, вот сюда мы, наверное, еще не заходили, да, давайте зайдем снова сюда, возьмем здесь все, что мы не забрали, а, так, здесь у нас забрали, все здесь, а мы, мы все, в принципе, забрали, да, ребят, все, в общем, нормально, идем обратно в те самые, в тот самый отдел, так, а, это я уже слышал, женщина, можно мне про это не говорить. Сейчас нам надо как-то поаккуратнее да? а, На шифт а, На shift у нас на перебежечками занимается Эта женщина А подкаты какие-то, как она делает, я даже не знаю Это вот она присаживается Да, вот так вот это она, значит, ошифруется Ладно, по попробуем сейчас подинамичнее Немножечко повести боевочку а Провести и как-то всех Расшатать Так, ну что ж, здрасте, здрасте опять, да, здравствуйте угу. Давненько я вас не видел уже да мне, Ничка. Так, подожди, я сейчас перезвяжу. Подожди, чувак, подождите, ребятки. Ой-ой-ой, блин, гранаты. Гранаты, это, это серьезно. Это надо избегать этого. Так, аккуратнее. Ой. Да, блин, где отсюда? Так, один готов. Это какой-то мощный у нас, да, попался? Давайте-ка мы отсюда убежим немножечко, да? Вот, переместимся в другую сторону. Вот сюда, да? У меня что-то постреляли изрядно прям. А перезарядки я надеюсь, прошла? Тихо-тихо. Ты что там? Тихо-тихо-тихо, ребятки, надо аккуратнее здесь сделать. Да блин, да что ж ты будешь делать-то? Да? Опять меня вырубили. Меня, походу, ребят, гранатами вырубают. Ну ничего, сейчас мы это все дело пройдем. Еще разок. Так, и снова мы продолжаем, значит, выживать среди этих монстров. Да, давайте попробуем дадим отпор супостатам, да, которые нам наваляли уже не раз. Тут гренадер у нас есть, один, да, серьезный типок, с которым нам надо реально сейчас потягаться. Опа! Оп! Аккуратненько, надо добить его. Так, все, добили. Отходим, отходим, ребятки, отходим в безопасное место. Нам не, нельзя просто так на месте стоять, потому что нас могут расстрелять очень жестко. Особенно этот типок, да, то есть он с автоматом с каким-то, да, с, с очень прикольным, да. И нам с ним приходится, ребятки, нелегко. Он излучает какую-то негативную энергию, смотрите на него. что это было такое, а? Завалили супостата. Враг, да, завалили, ребят Трудновато было, но мы справились На самом деле нужна тактика, ребятки, Стратегия определенная при борьбе с этими С этими врагами, да То есть необходимо постоянно Следить, где ты находишься Где находятся твои враги Вот так вот, ребятки, происходят здесь Боевочки, ну что ж, давайте продолжаем Мне предлагают здесь, значит, зону эту По, так сказать, чекнуть, да, и перейти, наверное, на следующий этап, на следующий уровень. Давайте посмотрим, что будет происходить. Я так понимаю, мы очистили просто-напросто эту территорию от зла и превратили это помещение в нормально функционирующее здание, да? То есть мы, грубо говоря, произвели зачистку. Миссия обновлена, поговорить с голосом из интеркома в убежище. Ну что ж, друзья, мы обязательно поговорим с этим голосом. Ну а продолжим, ребятки, мы обязательно в следующей серии. Ну что ж, вот такая вот игрушечка под названием Control, да, у нас получается вот с этой женщиной рыжеволосой и вот с этим живым пистолетиком, да, который мы постоянно используем, да, и который нас как видите, всегда выручает. Ну и как обычно, ребята, интересует ваше мнение. Хотели бы вы видеть прохождение данной игры или нет? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте для начала наберем хотя бы 150 просмотров и 50 комментариев к данному видео, чтобы я начал продолжать пилить прохождение этой игры. Как мне, так игра из 10 баллов тянет она все 6, да, то есть, ну, пока я всех возможностей ее не раскрыл, но обязательно постараюсь раскрыть, если вдруг вы меня поддержите. Ну и, как обычно, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея!